Heroes! Всем привет, Макс риск это у нас новая Так, поддержку установила база 6 курс будет прекращена. Новая игра, гость Загрузка. Что опять обучение миссии? против бы интересный геймплей. Это не наш выпускной экзамен. После него мы смотрим варту настоящего игрока. Да? Его я включаю. Вот. Это ваша для двадцать крестьян. На подстриг. И в можно перемещаться. больше бойцов в отряде, тем он опаснее. Размейте на отряд под на подковыки. Но, но... Чем меньше бойцов в отряде, тем он слабее. я, уголок, я так вот разговариваю. Мы как будто вернулись. Так, медленно бьете. Есть тоже возможно, то, что похоже на туркам. Потом осмотр. Называется. Так, сейчас выведи своего героя. Отлично, путева. Вот вот. Оин Королевство. Мах холода Капитан пиратов. я бы, конечно, был бы Ах, не знаю. Оин Королевство везде капитан про пиратов чем нужно? или ближнего бой или дальний как думаете махода у нас защита будет впереди. лучше конечно же бой на королевство а, легендарный королевский скипет был почищен пирамид Бандитами. Бандитами. Четыре героя, Король собрал лучших героев и любую награду за возвращение зналих калитний. И вот я отправился в путь. Но отобрать скипитер у самых опасных банк будет не так просто. Ну что ж. Давай-ка, легендарный налог. Снова я на лучших краях, вот это да. Меня приветствуют. Пока тебя не было, тут множество измен Я с радостью покажу, покажу. здесь все окружно. А Давайте, в город. Давайте. В настоящий раз Бонни, они лично пытаются окравить окружно часть самых попадаем под горячую руку на правда ну, на прошлом деле мы хорошенько одного аналитировать так что держитесь атаковать батрак не вносительно любой район. ладно первый, давай такой очень на чтобы стрелять у нас бесконечно или как это а, а, вот нам сказали идти на меньше так это селяная обычно боеворон как то не мой серебры К вам притяняется снова отряда. Отлично. Два ворота. Классно, долина. Продвигайтесь подключение здесь потом на Юэль, Армия. Ладно. но конечно на этом игровом потому что такая игра, игра никто не будет в этой играть ну, может быть будет, может посмотреть это, а это волки из тем темной в это время водами прогид по нашим дорогам в поисках добычи поле денег в самом Чаще обитаемы их огромный чары варжол, обладающий магическими силами. Внимание магический магический. 18-21, Урон, защиты 20, фехт 20, защиты Матерный волк, поводные многие за свою жизнь, побудавших за свою жизнь много. Многого зверь, силостаты, стаи, Нет, крепшая шкура, силостат и крепшая шкура. Так, что такое у нас? Молодой волк, ходущий молодой, может, а он еще меньше, может справиться с овощами. Овощ. Of sight, of sight. но БК уже не одолеет. Отлично. Зверь сила стаили. А там что-то было другое, кстати. Шкура какая-то. За защиту. Да так мы сейчас пробуем. Ну ладно. Защита Защитет. Мощи не защиты, а там была защита. А это, наверное, сам мощный. ОК. Айти кончик. А что прям так можно? Вот. 2 на 2 волку красивые мультяшные волки кстати разработчик можно мне такого волка на приюжку пожалуйста, пожалуйста. не жалко чтобы кликали больше и тем самым комбинация ну, типа была бы если не ходить то ну не знаю что сказать. кто узнаете что будет мало кликов по вашей дороге как и третьи мы поможем двигаться дальше по следениям бандитов и следовать темной серии вроде звучит конечно классно да давай что такое такое интересно хотите следовать темной Давай. вы не обнаружили страшную не обнаружили страшное вы ложака стай но по возвращении наткнулись на заложенные будинки Будинки, как хорошо что вы меня нашли я с радостью притянулись к вашему грязному отлично эконом-класс слушайте меня за то что воинов кто не заверяет то плохо будет а за этот за... застала начинается настоящая опасность а будет. вернется как я городок а то матушка за... ругает моток ну, далеко не убежит, скоро далеко не убежи скоро мы нальемся и в за холод Наш главарь раздобыл настоящий королевский скидбот и соберет нашу цель армии. Ну давай. Это вроде был враг-лучник, вроде ага. Может давайте приснять к нам, почему бы нет. Поддался в разбой, едва научившись стрелять. Стрелец, бойный, выстрел, плохой стрелок, отлично, плохой стрелок. Так, окей, там, отлично. Что такое? Выстил. Подозрительные верхние листья. Ну ладно, хайп будет выстил. Так, пошли. А, куда? А? А, капкан. Это больно было, кстати. Лучше капкан. Когда мы его убираем, получаем скорость. Класс. Минус 1. Да, лучник убирает наш, а тут же его убирает. А же 6. А что будет, если он закончится поиском? В этой игре. В этом бою. Обыкли, а я не знаю. Посмотрим, посмотрим, что там. А в город. Ну ладно. Нельзя постретить там. Нельзя. Давайте посмотрим хоть здесь. Машка. Отлично, мы добрались до лагаря волных наемников. О, отлично. Здесь можно менять дополнительных бойца в армию максимум Максим. Видите, по столчик. У меня ну ладно, Всем при просмотр. А слава вами Макс. Всем пока Лайк, подписка, что чтобы я продолжал.